Вот чем они стали великими. А там, где, где нет мозгов, там люди думают, что они сейчас бобреют головы все вместе, весь мир посмотрит на это и напугается, подумает, представляете, какие, какое у них там сплочение. Один ну, человек, -то, знаешь, то есть я тебя больше, конечно, слушать не буду, Томсо, -то, извини, но на этом закончилось. Не люблю людей, которые так вот относятся, тем более ты моложе мог бы хоть там какой-то вникнуть, что-то где-то там написать. Ты людям вещаешь. Да, у меня было интервью э, с журналистом э, зарубежного издания, он сам э, европеец, но говорит на русском языке. И вот мы с ним общались, очень долго разговаривали. И в промежутке он мне задал вопрос по поводу вот этих вот вот этого бритья голов по указке или по примеру Рамзана Кадырова и он у меня спрашивает вот скажи пожалуйста говорит а как почему он он это делает для чего это делается вот какая цель и вот это тоже такой момент когда ты не знаешь как это объяснить европейскому человеку вот как ты ему это объяснишь действительно это же полный абсурд понимаете он не может понять для него, это, это ну, он не может представить, каким образом может, допустим, Борис Джонсон побрить голову и сказать, так вот, значит, голова отдохнет, это очень значит, хорошая процедура, бритье, я запускаю такой, значит, флешмоб. И чтобы после этого весь кабинет министров Великобритании, парламент Великобритании, там все от мало до велика начали брить головы, чтобы... Все бизнес-предприятия, государственные органы, учреждения приказывали всем своим сотрудникам брить головы, чтобы они угрожали, значит, где-нибудь там на заводе Бентли. Руководитель завода говорил, значит, если механики, все механики-слесари, значит, не побреют головы, всех уволю. Вы можете себе такое представить? И как этому человеку объяснить, что им движет? Я вот вчера... Когда он мне задал этот вопрос, у меня такой раз такая непонятка. Я думаю, блин, а действительно, зачем? Просто когда человек вот человек грамотный, он, он по-своему как-то мыслит, он на это смотрит и он думает, ну это же полный абсурд, у этого нет объяснения, это невозможно объяснить. Но надо понимать, что там нет, там люди неграмотные, там люди далеки от, от какого-то интеллектуального развития, они совершенно иначе мыслят. У них такое, понимаете, как, как бывает, приматы. Он, он такой, раз, хочу а бы мне сейчас голову не побрить и не заставить всех остальных ее побрить. Раз, побрил, я такой, а ну давайте все брейтесь. И все тоже бреются, и все думают, что это смешно, что это круто. Они думают, что, что они тем самым показывают какую-то сплоченность вокруг одного своего лидера. Вот он побрил голову, мы все побрили голову. Он надел там кольчугу, мы тоже все как шуты вырядились. Он, он как-то разговаривает плохо на русском языке, мы тоже будем говорить плохо на русском языке, и вот все будут думать, что это у нас такая сплоченность. Это идиотизм полный. Это полный идиотизм, потому что сплоченность, она должна выливаться в какой-то какой эффект. Допустим, Соединенные Штаты Америки, вы видели, какие у них бывают там ожесточенные дебаты, они там друг друга ненавидят эти Представители республиканцев и демократов, да, две партии исторические, сложившиеся в Америке. Они друг друга ненавидят, постоянно у них там идет какая-то война да, ну, в условном понимании. Однако, когда вопрос касается общих интересов американских, они как единое целое выступают с позиции выгоды для своего государства, с позиции интересов своего государства. То есть в этом и есть их сплоченность, в этом и есть а, их сила. И поэтому мы сегодня видим, насколько величественное это государство. Насколько оно сегодня, это, это самое мощное государство сегодня в этом мире. Мы видим европейские страны, развитые страны. У них тоже здесь огромная политическая система, там противоречия, конкуренция. Но тем не менее, когда вопрос касается какой-то общей безопасности, общих интересов, они опять-таки выступают с позиции этих интересов, и это и есть сплоченность. И вы никогда не встретите в этих развитых странах, чтобы лидер побрил там голову, и все остальные брили головы. Вот нет, понимаете, они не этим стали величественными. Они стали интеллектом, своей грамотой, своим стремлением, вот чем они стали великими. А там, где, где нет мозгов, там люди думают, что они сейчас побреют головы все вместе. Весь мир посмотрит на это и напугается, подумает, представляете, какие, какое у них там сплочение. Один человек, значит, в падишах бреет голову, и все остальные бреют. Да это вообще страшные люди, и все их будут бояться. Да нет, это, так это не работает уже давно. Да я вообще не думаю, что когда-либо в мире это работало. Если даже и работало когда-то, в какие-то древние века, может быть.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 дать uh, оценку Токтарову. Uh, это уже не первый раз, и как, и как uh, вы могли заметить, не я один возмутился да, по этим словам. Uh, в целом, и, и да, да, даже uh, Александра Емельяненко, там, ему подсказали, чтобы он uh, выразил общее кадыровское даже мнение по этому поводу. Поэтому Токтарову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 Я, конечно, очень огорчен, что ты больше не будешь меня смотреть. Но, тем не менее, свою позицию я, конечно, не поменяю. Ну и спасибо тебе большое, что не, не объявил мне кровную месть. Это очень модно стало после каких-то баталий со мной объявлять мне кровную месть. Хорошо, что ты не пошел на это. سأنفور جس إن تغريني إن تغريني يا قدسهم تغريني سأزيل سدودا